Команда «Квент-13». Встречаем. Здрасьте, Руслан. Давайте мы сразу договоримся. Вот мы вам конверт, а вы нам гран-при. Ребят, я просто ведущий, я здесь ничего не решаю. Ага. Рамиль. Здрасте, Рамиль. Давайте сразу договоримся. Вот мы вам конверт, а вы нам гран-при. Ребят, я уже здесь не директор, я здесь ничего не решаю. Ага. Наиль. Наиль. Ребят, он, похоже, тоже ничего не решает. Что в конверте что было? 10 тысяч евро. А, ребят, ну там есть один вариант, в принципе, можно. Нет, спасибо, Руслан, мы своими усилиями погнали. Случай в ночном клубе. Ночные клубы, которые становятся пятерочками, в Челнах их все больше и больше. Почему? Наверняка у каждого во дворе был такой мужик. Пацаны! Можно стукну разок? Ну так, чисто на технику. Конечно. Ну что я стукнуть-то хотел? Я просто раньше профессионально футболом занимался, за КАМАЗ играл, за ЦСК, за Зенит брали, Смеси на одном поле играл, а Шавину в девятке забивал. Да-да, он тогда на воротах стоял. Он что, ушел, что ли? Да не знаю, похоже, да. Мужик, ты что творишь? Ну я же сказал, чисто на тех. Наверняка у каждого есть такой жирный друг, который постоянно жрать хочет. Те, что? Дай цапну. Ну на. Э -э -э -э -э. Эй, да ты весь мой пирожок съел. <как> так, ты же должен был убежать. Почему? <как> <как> А наша команда заметила, когда люди разговаривают по телефону, они невзначай начинают заниматься аэробикой. Алло, да, привет. Ой, нормально, у тебя что как? Ой, ну отлично. Так, в смысле не придет? Да нет, такого не может быть. Да я тебе сказал. Она мне позвонила и сказала то, что подойдет. Так, подожди минутку. Так, а что она тебе сказала? Так, слушай, подожди, ты сам где? Братан, я уже подхожу. Сейчас стало модно давать детям странные имена. Представьте, случай в школе через 20 лет. Так, здравствуйте, дети. Давайте пройдемся по списку, кого сегодня нет. Здесь. Так, понятно. Иванова, Марганцовка здесь? Иванова нет, Марганцовка здесь. Ясно. Габдулин, Габдулин. Здесь, здесь. Ясно. За мои зеленые глаза Называй меня колдуньей Говоришь ты это мне не зря Сердце у тебя и забрала А я вовсе никого не любил и люблю Это мне судьба послала грешную любовь мою Не судите строго, люди, не пожалей меня, родня Видно, в жизни суждено мне выпить грешного вина Здесь? Нет. Эх, зря старался. Ладно, дети, давайте начинать урок. Меня зовут. Меня зовут. Дорогие друзья, давайте называть своих детей нормально. О, сына так назову. Почему холодно, я луной не дарит утро? Почему? Ну и что хотелось бы сказать в конце. Наша школа находится на бульваре энтузиастов, и поэтому каждый из нас является маленькой его частью. Вот я, например, Фонтан, Ренат, 2.18, Рада, детская площадка. А я кто? А ты... А ты Акбатыр. Это потому что я жирный? Да, это потому что ты жирный.